Добрый день. У вас не будет немного самопознания? Ага, чувачок, 12.50. Но у меня нет денег. Тогда можешь запихать свою магию себе в задницу, потому что мы принимаем только доллары. Да как ты смеешь? Я аватар, победитель всех стихий. Чего вы шумите? Откуда актив начинается? И опять уткотэктив спасает положение!